Итак, мы с вами рассмотрели те источники, на которых можно и нужно искать себе квартиры. А теперь я хотел бы несколько слов уделить тем источникам, на которых искать квартиры не нужно. Я не рекомендую пользоваться этими источниками по двум причинам. Первая причина. Здесь намного меньше предложение квартир в сравнении с теми источниками, которые мы разбирали. И вторая причина заключается в том, что на этих источниках очень часто попадаются так называемые несуществующие объявления. Их еще называют утками или рекламными объявлениями. После того, как мы с вами определились, где мы будем искать квартиру, уже по традиции переходим к отработке этого на практике. Напомню, мы сформировали портрет нашей квартиры на первом уроке. Вот он. А районы, в которых наша квартира будет расположена, мы определили на втором уроке. Так как квартиру мы подбираем в Москве, то на нашем примере мы будем пользоваться наиболее популярным ресурсом ЦИАН. И кроме этого будем искать квартиры в базе Винер. Начнем с ЦИАНа. Давайте приступим к выбору квартиры по нашим параметрам. Итак, мы подбираем себе двух- или трехкомнатную квартиру. Максимальную цену мы определили в 9,5 миллионов рублей, но не торопитесь указывать эту сумму. Я рекомендую указывать верхнюю границу цены на 7-10% выше той, что вы планировали. Потому что при правильном торге именно настолько можно снизить стоимость выбранной квартиры. О том, как правильно торговаться, мы поговорим немного позднее. В нашем случае мы указываем 10 миллионов триста тысяч рублей. Нажимаем «Показать на карте». После этого нажимаем «Фильтры» и начинаем переносить дополнительные параметры, которые мы не указали в самом начале. Нам интересны квартиры только с фото. Ставим галочку. Общую площадь квартиры мы определили как площадь не менее 58 метров. Указываем. Площадь кухни от 8 метров, далее этажи, нам не подходит первый этаж, выделяем, наличие балкона нам важно, выделяем, какой будет санузел раздельный, совмещенный для нас не имеет значения. Тип дома в нашем случае это не важно. Кстати, вместе с этим уроком вы получили сравнительную таблицу, в которой приводятся недостатки и преимущества кирпичного, монолитного и панельного дома. Важно для вас или не важно, какой тип дома, это вы уже решаете самостоятельно. Этажей в доме. Мы рассматриваем дома от шести этажей. Нам обязательно наличие грузового лифта. Выделяем. Тип продажи. Свободная или альтернатива. Для нас это не важно. Поясню, что такое свободная продажа, что такое альтернатива. Свободная продажа это когда продавец продает свою квартиру, и взамен получает деньги. Все. Альтернатива – это когда продавец продает свою квартиру, и вместо своей квартиры покупает что-то другое. Ну, например, дом или другую какую-то квартиру. Следующий параметр – возможно ли ипотека. Нам это не важно, потому что у нас ипотеки не будет, у нас наличные деньги. Условия сделки от собственника – то же самое для нас не имеет значения, собственник продает квартиру или риэлтор. Последний параметр – дата публикации. Здесь я рекомендую выбирать максимально возможный срок, это месяц. С чем это связано? Зачастую продавцы или риэлторы – не обновляют достаточно часто свои объявления и не поднимают их. И поэтому, если вы увидели так называемое старое объявление о продаже квартиры, то это вовсе не означает, что квартира уже продана. Таким образом, при выборе даты публикации объявления, я рекомендую выбирать период до одного месяца. Нажимаем «Показать 5805 объектов». И теперь нам осталось наложить на карту те районы, которые мы с вами выбрали. Приближаем. Нажимаем кнопку ⁇ Нарисовать область ⁇ и выделяем выбранный нами район. Как мы видим, в выбранном нами районе нет квартир. С чем это может быть связано? Во-первых, в этом районе могут не продаваться двух- и трехкомнатные квартиры в принципе. Во-вторых, в данном районе нет квартир, которые бы соответствовали нашим параметрам. Например, в районе продаются квартиры от 58 квадратных метров, но их стоимость больше, чем 10 миллионов 300 тысяч рублей. Либо же есть квартиры стоимостью до 10 миллионов 300 тысяч рублей, но их площадь не от 58 квадратных метров, как мы указали, а меньше. Как нам можно проверить, продаются ли квартиры в районе или нет? Очень просто. Мы убираем максимальную границу цены. И видим, что у нас появилось 10 объявлений. Ситуация, когда в районе не было ни одной квартиры, стала возможной, из-за того, что никто из членов семьи, которые выбирает себе квартиру, не являются риэлторами, и они не ориентируются в стоимости квартир в данном районе. И как следствие этого они не смогли оценить, смогут они найти себе квартиру по выбранным параметрам или не смогут. Решить проблему с отсутствием квартир возможно только либо снизив требования к подбираемой квартире, либо поменять район. Поменять район наша семья не может, поэтому будем снижать требования к покупаемой квартире. Начнем с расширения района поиска. В нашем случае мы будем расширять наш район на север и на восток. Нажимаем «Нарисовать область». рисуем новые границы района. Помимо изменения границ района, наша семья приняла решение несколько увеличить верхнюю ценовую планку с 10 миллионов 300 тысяч до 11 миллионов. И кроме этого, они снизили минимальную общую площадь с 58 до 48 метров и площадь кухни с 8 до 6 квадратных метров. Нажимаем «Показать 5 объектов». Далее в правом нижнем углу нажимаем на кнопку «Показать списком». Так как в данном районе всего 5 квартир, которые соответствуют нашим критериям семья, принято решение рассмотреть еще один район на юге от парка. Возвращаемся на карту. Нажимаем кнопку «Очистить». Снова нажимаем кнопку «Нарисовать область» и выделяем район. И Здесь также в правом нижнем углу нажимаем кнопку «Показать списком». Здесь я хочу обратить ваше внимание на самое первое объявление. Как мы видим в столбце дополнительные сведения, это квартира новостройка. Почему так получилось? Ведь мы помним, что наша семья не рассматривала новостройки. Мы намеренно не стали убирать из поиска новостройки, потому что зачастую у нас попадаются квартиры новостройки, но которые расположены в домах, уже построенных. Такие квартиры наша семья тоже готова рассматривать. Для того, чтобы исключить полностью новостройки из поиска, нужно сделать следующее. Переходим на самую первую вкладку «Поиск по карте». Здесь нажимаем в разделе «Квартиры» на стрелочку вниз. Ставим галочку «Во вторичке». И нажимаем «Сохранить». Как мы видим, у нас вместо 10 объявлений стало 9. То есть та самая новостройка, которая была под первым номером, у нас теперь не учитывается в поиске. Теперь мы делаем обратное действие. Нажимаем на стрелочку. Снимаем галочку во вторичке. Нажимаем «Сохранить». И, как мы помним, у нас есть еще один район рядом с парком Сокольники. Нажимаем «Очистить» и переходим к другому району. Снова нажимаем кнопку «Нарисовать область» и выделяем район. Как мы видим, по нашим параметрам в данном районе нет ни одного объявления. Одной из причин этого – может быть расположение района ближе к центру и, как следствие, более высокие цены на квартиры. В результате у нас осталось два списка квартир, которые мы будем анализировать. А для этого мы будем смотреть расположение домов на карте, будем смотреть фотографии и анализировать, сравнивать между собой квартиры по всем остальным параметрам. А для того, чтобы нам удобнее было сравнивать квартиры между собой, мы сохраним их в файл Excel. Напомню, сделать это можно следующим образом. Спускаемся вниз, нажимаем кнопку «Сохранить файл Excel». Далее выбираем «Сохранить как» и сохраняем в удобное нам место.